Дорогие участники, добрый день. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Лоу Я лектор-руководитель Международного бизнес-колледжа ФОХОУ по тренинговому направлению. И Привет, передаю вам из Москвы. 啊，通过最近的节目一直在收听我们经脉和身体之间的关系。И мы с вами продолжаем говорить о наших энергетических каналах и меридианах, которые пронизывает наше тело и как с помощью воздействия на них можно регулировать свое здоровье。那么今天跟大家分享的主题啊，是谈到的经脉和月经之间的联系。 и сегодня мы поговорим о том, как менструальный цикл у женщин связан с энергетическими каналами. Uh, и давайте начнем с самого начала. Что же такое менструальный цикл? 那么月经呢, Это особенность uh, у uh, особи женского рода цикл uh, который периодически повторяется практически на протяжении всей жизни. И не только у людей, у женщин бывают месячные, этим характеризуются практически многие приматы из животного мира. И посредством этого цикла регулируется также здоровьем. И обычно цикл нормальный состоит из среднего числа, составляет его 28 дней. И это цикл, в который а, работает а, в основном яичники и матка. А яичники вырабатывают яйцеклетку. Яйцеклетка, соединяя с перматозоином, способствует беременности и рождению детей. 那么同时呢, 啊, также гормоны влияют на матку, 呃, которая 呃, создает 呃, уплотненный слой эндометрия, mm -hmm. то есть слизистой оболочки, которая помогает взращивать эти которая попадает в матку для ее роста, для развития плода. 那么，对于我们呃人类来说呀，它每个月都会保持一定的周期。И у каждого, у каждой особи, скажем так, женского рода, этот цикл имеет свои собственные особенности. 那么刚才我们讲到，女性的周期是二十八天，也有的人可能是二十一天，也有的人可能是三十五天。Поэтому двадцать восемь дней это среднее число может варьироваться чуть меньше быть например 21 день, либо чуть больше, доходить до 35 дней. И в момент, когда происходит уже менструация, с помощью крови у нас организм очищается от токсинов, от ненужных Биоматериалов и также от эндометрия, которая отслаивается от стенок матки. И здесь время самоинструации у женщин тоже может варьироваться от двух до 8 дней. дней. Примерное количество нейтральной крови составляет от 20 до 50 Да, Это примерное количество может быть чуть больше, либо чуть меньше, опять-таки в зависимости от особенностей организма. Если же меньше 20 миллилитров, бывают девушки, женщины, у которых очень мало а, месячных. Это считается уже некоторым отклонением от нормы. 那有的人, да 啊, и бывает наоборот, когда слишком обильный месячный, более 80 миллилитров считается тоже отклонением от нормы. 那么一个女生呢, 啊, возраст, в котором начинается менструация, тоже может варьироваться, но примерно начинается с 12 啊, лет. 啊, главный состав, 嗯, который выходит в процессе месячных, составляет кровь. 当然，这里面还有我们脱落的子宫内膜，还有其他一些物质。Также эта состав также выходящая субстанция состоит из отслоившегося эндометрия и других биоматериалов。那么，一个人在一生当中，我们算了一下啊，从十二岁啊，十四岁左右来月经，到四十九岁月经停止啊，大约是三十五年的时间会有月经伴随着他自己。 и uh, no, примерно возьмем такое число, um, опять-таки могут быть отклонения от 14 до 49 лет примерно uh, месячные идут у женщин. Uh, если мы сложим uh, икон, икон лайшо, лянь Oh, uh -huh. uh, и если мы сложим все дни вместе, когда происходит месячная у женщины, то больше двух тысяч дней получится. И если мы сравним женщину с мужчиной, то представляете, сколько дней в ее жизни она в таком не совсем гармоничном состоянии находится под воздействием гормонов. Поэтому хочу обратить ваше внимание на то, что если у вас в семье, вы знаете, что у одной из женщин идет такой период сейчас происходит, то больше заботьтесь о ней, больше окружайте ее... Заботы, uh, потому что сейчас ей это очень нужно. С пониманием относитесь к этому. И uh uh, uh, у каждого человека, uh, у каждого мужчины uh, должно быть сформировано такое правильное отношение к данному периоду и uh, особой заботе о женщине uh, в это время. Uh, первый период, uh, uh, который случается у uh, женщины, называется минархия. Это первый раз, когда случается менструальный цикл. Это говорит о том, что женщина уже вошла в репродуктивную фазу своей жизни. Uh, сейчас мы можем обнаружить, что uh, у многих девушек, девочек в 10, уже даже 12 лет, начинаются месячные. Это имеет uh, связь с наследственностью, с образом жизни, с питанием, с состоянием здоровья. Да, бывают случаи вот в Китае, когда... Uh, Меччина начинается в 8 лет. И uh, uh, задали вопрос uh, родителям, может быть, она принимала какие-то медикаменты? Uh, действительно, родители подтвердили, что было принятие определенных гормональных препаратов, поэтому uh, месячные случились раньше срока нормального. А бывает, когда и 18 лет у девушки не наступают месячные. 那么这个时候呢, в таком случае нужно обратиться к врачу, для того чтобы провериться. 我们卵潮的功能啊, с возрастом 啊, функция яичников постепенно снижается. 所以说, 我们的月经, и примерно в 50 лет, месячные прекращаются. Это говорит о том, что женщина переходит в следующую стадию своей жизни, um, и uh, по, по, по, по прекращению месячных уже наступает менопауза. 那么绝境的年龄呢, 每个人都不一样, 有的是40岁, Но тут возраст тоже может сличаться. Может быть, в 45 uh, закончатся менструальные циклы, uh, а могут и позже, после 60, например, лет. Но no, если это происходит от 45 до 50 лет, то это считается нормальным временем. Даже если в 60 есть месячный, это тоже хорошо, да, обновляется организм. Но если в 70 лет продолжается месячный, то стоит тоже обратиться к врачу, чтобы проверить, все ли в порядке с организмом. Uh, бывает uh, ситуация, когда, например, в 35 лет у девушки заканчивается месячные, у женщины. Uh, это не очень хорошо, потому что это говорит о том, что организм uh, рано стареет. Да? То есть он uh, быстрее израсходует свои ресурсы. И давайте поймем, как же сам период происходит? Что происходит в процессе этого цикла? Есть три основных органа, которые регулируют этот процесс. Это яичники, это матка, это фолликулы трубы. Яичники продуцируют яйцеклетку, то есть создают ее, и также определенные гормоны. Например, эстроген самый известный. Примерно продуцируется до 500 активных яйцеклеток в яичнике каждый раз. Но их намного меньше, меньшее количество, чем сперматозоидов у мужчины. в сперме содержится очень большое количество сперматозоидов. больше миллиона. Но на самом деле эта клетка она формируется у женщин уже в самом маленьком возрасте. Но она на Мы не не задерживаться задерживаться на этом. это достаточно сложный процесс. Мы сразу перейдем уже к той теме, о которой мы сейчас говорим. 卵泡,它就慢慢慢慢地发育成熟 当这个卵子没有受精以后 这个卵泡,它就会慢慢地变得擦陷 然后就排出体外 но если она uh, не uh, оплодотворяется с меропондозоидом, то постепенно она атрофируется и выводится из организма. Поэтому, если у вас не приходят месячные, то нужно рассмотреть такую возможность, как беременность. Uh, конечно же, нужно обращать внимание еще и на другие факторы. с возрастом продуцирование эстрогена яичниками понижается. И постепенно яичники сжимаются, да, то есть усыхают, можно так сказать, уменьшается в размере тоже. И количество месячных, то есть их обильность с возрастом тоже меняется. Очень интересная связь активности яйцеклетки с активностью яичников с нашим возрастом. Поэтому у каждой женщины можно рассчитать приблизительное время каждого цикла и когда uh, созревает uh, яйцеклетка. 那么一般呢，我们排卵呢，它是在我们下次月经之前的十四天。啊，общее это примерное число для всех женщин. Это четырнадцатый день менструального периода. То есть на четырнадцатый день созревает и выходит яйцеклетка。那这里有个前提条件，也就是这个女人的月经的周期必须是规律的。ну конечно же лучше всего если у женщины нет сбоев, и каждый месяц проходит одинаково, то есть в одно и то же время это происходит. Ну, если у женщины, например, один uh, месяц 30 дней, в uh, другой месяц 28 дней цикл, то здесь уже очень сложно посчитать uh, точный день, когда происходит uh, созревание яйцеклетки. 比如说，你这个月是三十二天，下个月的周期还是三十二天，再下个月还是三十二天，这种才能计算的比较准确。那如果，U no, вас 比如, каждый раз менструальный цикл составляет， например， тридцать два дня， следующий опять тридцать два и следующие тридцать два дня， то тогда очень точно можно посчитать。那我们知道了月经是怎么来的，很多女人就说：“哎呀，每个月都来月经，好麻烦呐。”啊， многие uh, женщины у uh, них есть uh, такая привычка говорить。 что месячные это очень удобно, очень некомфортно, и они так следствуют на это достаточно. Uh, это из моего опыта, да, женщин, которые рассказывают об этом. Я не знаю, что касается наших uh, участников, женщин, которые сейчас слушают, uh, у вас так или нет, то есть действительно ли вы себя очень дискомфортно чувствуете в этот период но на самом деле умный мужчина он по-хорошему конечно будет завидовать женщинам то что у них есть такая особенность но no, почему uh, я об этом говорю? Есть четыре um, основных особенности, которые дают, скажем так, преимущество женщинам, uh, потому что у них есть менструальный uh, период. Во-первых, потому что у женщины каждый месяц происходит uh, очищение организма. Uh, скажем так, грязная кровь выходит, организм очищается. Это является профилактикой раковых заболеваний. И uh, доказано уже врачами то, что uh, у женщин на 40% меньше вероятности заболеть раковыми заболеваниями а также, помимо этого, происходит ускорение обменных процессов, ускорение метаболизма, микроциркуляции, то есть организм женщины быстрее работает, активнее. 所以说, 我们, 所以说, 我们看到, хотя женщины, конечно, страдают в период месячных, да, в начале. Но есть большая, большие плюсы, что так происходит. Um, наш организм, как у женщин, так и у мужчин, имеет несколько путей очищения. Uh, организм очищается посредством uh, дыхательных путей, дыхательной системы, также посредством нашей кожи и также посредством пищеварительной системы через толстый кишечник. Но у женщин есть еще один дополнительный путь для очистки организма. Это период менструации. А сейчас в руках я держу продукт компании Эпоху. Наверняка вы с ним знакомы. Это тампоны, um, uh, гуйфейпао. Очень замечательный продукт, полезный для женщин. Uh, uh, такие тампоны um, помещаются в область лагалища и помогают. Uh, Очищать эту область. То есть мы можем увидеть, что половые органы женщин, непосредственно влагалище, это дополнительный путь для очистки. И через этот путь, да, можно его так назвать. В период менструации загрязненная, ненужная кровь выходит из нашего организма, оставляя. 另外一个就是月经，它是我们怀孕的信号。Ложенек, это что?呃，月经它是一个人怀孕不怀孕的一个标准。Мгм. А во вторых, месячные это собственно знак для нас беременная женщина либо нет.那有的人发现自己月经啊已经有很多天没有来了，首先就要考虑是不是怀孕了。 если у девушки uh, происходит задержка больше 10 дней, то стоит рассмотреть такой вариант, что uh, произошла беременность. И, конечно же, в зависимости от решения женщины, uh, если нет намерения um, рожать ребенка, то нужно принимать определенные меры. 那如果是想生下来的，那这个时候你要加强自己身体的营养了。Если же решение оставить ребенка, то, конечно же, нужно обращать внимание на свое образ жизни, на свое питание, на дополнительные питательные вещества, которые нужны будут организму.如果想要这个孩子，这个时候你要避免呃抽烟呐，要避免吃一些致畸的药物呀，都要注意。 Конечно же, нужно в этом случае исключить возможность употребления алкоголя, курения, также различных ,呃, химических ,呃, веществ и облучения организма. И мы можем практически в самом начале, когда женщина забеременела, рассчитать примерный срок родов если у нас есть год месяц и дата 呃, 呃, беременности то мы можем рассчитать с большой вероятностью точности день когда женщина родит Давайте посмотрим, как читать. 想不想学? 想不想学? Скажите, хотели бы научиться? Лошадь не сашапен, а не какие теошима. Uh, нужно uh, к вашему месяцу uh, добавить число 9, а к дате добавить число 7月4月20 если вы правильно добавите, рассчитайте, то можно. Прям с точностью посчитать день, когда э, родите, и э, попробуйте это сделать. Это достаточно точный способ расчетов. ,非常 啊, да, поэтому э, за интерцами нужно следить, за э, э, конкретными датами. Это э, будет дополнительным таким, э, вычислительным фактором. Uh, следующий момент, uh, есть или нет месячный, говорит о наличии различных заболеваний. Uh, если считается, что 음, если uh, 18 лет uh, нет менструации, то есть она не была и не пошла, и еще не началась, то это первичная аминорея. Если же у женщины уже какое-то время шли месячные, но затем они прекратились, и их нету больше трех месяцев, то это называется вторичная амнария. И во первом и во втором случае нужно обратиться к врачу, Uh, this, uh, для того, чтобы исключить возможность какого-то заболевания серьезного. Uh, uh, uh -huh. uh, Четвертое, очень важная особенность состоит в том, что менструальный uh, цикл способствует кровотворной функции, обновлению нашей кров крови. 它会让我们女性的循环系统和造血系统变得更强大。А поэтому у женщин кроветворная функция и процесс микроциркуляции сильнее, чем у мужчин. 同样体重、同样健康状况的一个男孩、一个女孩，因为他有一次受伤，失去了相同的血，最后我们发现，男孩子会死掉，女孩子就有可能会活下来。 Представьте себе такую ситуацию, если по непредвиденным обстоятельствам э, женщина и мужчина одного и того же возраста, примерно одного и того же состояния здоровья, э, веса, попали в ситуацию, когда случилась очень большая потеря крови, то у женщины есть намного больше процента вероятности на выживание. То есть в одной и той же ситуации женщина выживет, а мужчина, скорее всего, нет. 不要觉得他很麻烦, Поэтому, когда у вас приходит месячный, вы чувствуете себя не очень хорошо, то помните о всех преимуществах, которые это дает. Как месячные связаны с нашими энергетическими каналами? 你比如说月经不正常的人，那么他的肾脏有可能会出现一些变化。Если у женщины, а не нормальный, не стабильный месячный цикл, менструальный цикл, то скорее всего могут быть проблемы с почками. Первое очередь。那我们肾精不足，就容易造成她的月月经量、月经的那个量啊变少。Если энергия ци в почках понижена。 то это будет способствовать тому, что количество менструальной крови будет понижаться. Если сейчас о печени поговорим, если печень со своей функцией понижена, то это будет приводить к тому, что наоборот, обильные месячные будут. Если проблемы с селезенкой, с желудком, либо с сердцем, это будет способствовать тому, что количество месячных будет уменьшаться. Если то будет Энергетический канал под названием Жен-Май, который проходит в передней поверхности нашего тела. Если энергия по нему циркулирует нормально, хорошо, проходимость хорошая, то и количество менструальной крови будет нормальным. Жен-Май канал, он очень сильно связан с каналом Думай, задним, средним, который по задней поверхности тела проходит. 所以, 用咱们的手套也好, 用咱们的探头也好, поэтому мы можем диагностировать состояние своих каналов, и если мы обнаруживаем, что есть какие-то трудности в проходимости, мы сразу же берем перчатки, берем наш биоэнергомассажер и делаем массаж, прочищаем свои меридианы. Кто-то может спросить, а как же именно делать? Но наверняка люди, у которых есть биоэнергомассажер, которые проходили обучение, 呃, и даже те, которые нет, уже наверняка наслышаны, как сделать базовый 呃, массаж. Вот таким образом, и прочищать каналы. И эти знания вы сейчас можете получать посредством онлайн наших встреч, на которых рассказывается, как же с помощью биоэнергомассажера делать такие массажи на разных частях тела, поэтому не пропускайте эти встречи, эти включения, обязательно участвуйте, и изучайте более подробно, как воздействовать со свои меридианы. 啊, еще одно, о чем я хотела бы сегодня вам рассказать, на что обращать внимание в uh, период менструации。 Uh, когда происходит менструация у женщин, то uh, понижается иммунитет всего организма. Поэтому очень важно следить за гигиеной. Uh uh, у меня сейчас в руках uh, uh, прокладки компании ФОХОУ. Uh, я хочу напомнить вам о них и сказать, что этот продукт обязателен в процессе, когда происходит менструация uh, и является ключевым в поддержании uh, генического состояния нашего uh, организма. Uh, есть uh, прокладки, как uh, для um, использования в процессе менструации, когда Uh, кровь выходит, и также uh, прокладки для ежедневного использования, которые вы можете использовать каждый день. Uh, в этих прокладках, как uh, в обычных, так и ежедневных, uh, находится чип, который помогает uh, воздействовать противовоспалительно uh, на различные бактерии, которые могут... Uh, Появляться с внешнего мира и uh, они препятствуют различным воспалительным процессам uh, у женщин. Uh, также хочу обратить внимание, что не рекомендуется uh, жить половой жизнью, когда у вас идет менструация. Потому что uh, маска открыта, и она уязвима для любого рода инфекций, микробов, которые практически беспрепятственно могут попасть в нее. Uh, также uh, как бы механическое происходит воздействие, поэтому uh, может в серьезных случаях может произойти... Uh, такой, uh, uh, скажем так, uh, такой процесс, как бесплодие в будущем у женщины. Также очень важно в процессе месячных, когда именно менструация происходит, не есть холодных продуктов. Uh, холодных по своей характеристике, холодных по ощущениям, например, в крайних случаях это мороженое, холодная вода, лучше всего исключить эти продукты на несколько дней. Если вы будете каждый раз употреблять холодную пищу во время месячных, то это будет способствовать появлению болезненных ощущений внизу живота. Также еще один аспект гигиены во время месячных не стоит, конечно же, принимать ванну и не стоит слишком часто использовать подмывание, потому что это будет опасностью опять-таки для развития микробов а также во время месячных нужно 呃, избегать ношения очень узкой тугой одежды это касается и нижнего белья и например ластин, 呃, потому что это влияет на область таза очень сильно на половые органы 如果穿这些紧身的衣裤呀，容易造成我们局部形成水肿。Потому что такое передавливание локальное будет способствовать отечности области таза и приливанию крови к этой области.那么另外一个就是在月经期间不能够高声唱歌，这样容易导致你的声音沙哑。 Интересный факт, что во время месячных не нужно слишком громко, надрывисто разговаривать и петь. 呃, 剧烈的活动, 比如说踢足球呀, 啊, 比如说跳高呀, также не нужно заниматься активным спортом, например, прыжками, бегом, футболом, активными видами спорта. 啊, Uh, это касается и uh, таких видов спорта, как uh, тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Женщина, во время менструации uh, обращайте внимание на отдых. Слишком старайтесь не uh, перетруждать себя. Старайтесь больше отдыхать, если есть такая возможность. Когда вы узнали эти знания, может быть, какие-то факторы, аспекты, которые вы не слышали раньше, старайтесь применить их в своей жизни, старайтесь использовать их во время месячных. Uh -huh. И обращу еще раз внимание, если месячных нету, то используйте ежедневные прокладки, которые сейчас вы видите у меня на столе, для вашей же гигиенической безопасности. А в период месячных уже используйте основные прокладки, которые предназначены как раз-таки для менструации. 我们可以用咱们的筋络通来调理我们的脏腑，调理我们的经脉。А когда местечных у вас нет, то делайте почаще массаж с помощью биоэнергомассажера, прочищайте свои меридианы и таким образом дополнительно влияйте на цикличность, на стабильность своего цикла。那么针对月经量少的人呢，我们要给他经常喝咱们的凤凰口服液。 если у вас понижен иммунитет, либо проблемы с месячными, тогда uh, употребляйте такой продукт, как эликсир Феникс с компании Фохол. я надеюсь, что посредством uh, той информации, которую сегодня я вам рассказал, у вас получится регулировать um, свой менструальный цирк лучше и чувствовать себя намного лучше.